Всем привет, с вами Артём, вы на канале Артём Мув. И сегодня, друзья, мы проверим еще один страшный сит в Майнкрафте. Но перед тем, как мы приступим, не забудь подписаться на мой канал, поставить лайк, написать любой комментарий, какой вы хотели сит увидеть в следующем видеоролике. Если ты хочешь попасть в мой ролик, то пиши какой-нибудь хороший там комментарий. Сегодня, друзья, мы с вами поиграем на Сиди в Майнкрафте под названием рейк. Что будет, если на нем поиграть? В прошлом видео мы с вами играли вот на этом. И 17 человек ошибл в персон. Сегодня мы поиграем на другом сиде. Давайте сразу введем название. Не знаю, давайте напишем Rake. Название можно какое угодно ну давайте так желание стройка мира включить Включение, включить включить ключ для генератора мира обязательно должен быть такой а, пишем за рейк много не так написал пишем Рейк, сейчас проверим, друзья, что же будет, если поиграть на этом селе. Так, загрузка мира. Генерация ландшафта. Так, друзья, мы походу заспавнились и... Где я в лесу? Так, я в лесу. А смысле ночь? Я не понял. Смысле ночь. Так, друзья, что-то это мне уже не нравится. Так, что у нас есть? Так, мы можем освещать путь. Хорошо. <гас> это кровь. Там еще один след. Так, так, так, так, так. Какая у меня сложность? Ах, у ну нормально. Так. В а, смысле ночь, по идее я должен заспавниться днем и утром. Извините, уже что-то происходит. Друзья, никогда не играйте носительные. Так сколько я знаю, рейк очень редко появляется смотрим модом на крипипаст. Можно сказать, я его практически вообще не видел, когда я выживал раньше. А, давайте пойдем по следу, я не знаю. Вот еще... Ну там еще кровь. Что там нету? Вот еще кровь. Вот кровь. там еще вижу. Так. Что-то мне это не нравится, друзья. Э, надо быть очень тихим. Нужно быть очень тихим, потому что рейк он водится в лесу. Мы сейчас в лесу. Черт. Так, так так, нужно быть очень тихим. Так, вот мы выбрались из леса, да? Валерина Тихо, тихо, тихо, тихо О, Друзья, я вижу там Вся там постройка Вот дом Весь в Лианах, откуда он тут взялся Друзья вы обязаны поставить лайк, Вы поставьте лайк за храбрость, потому что это очень страшно. Это очень страшно. Так. Друзья, Луна опять не двигается. Что тут происходит? Тихо-тихо надо быть. Очень тихо. Надо пробраться в этот дом и узнать, что тут происходит. Может быть там кто-то живет. Никого. вы это видели? Где этот настоящий рейк? Ох, нужно быстро! Хоть дорогу помню. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Быстрее, быстрее, быстрей. Тихо-тихо-тихо. А! Тихо. Тихо. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Чуваки, вы видели, там голова была мертвая еще кровь О, капец все это просто жесть никогда не повторяйте что я еще ночью играю блин я очень сильно испугался блин это наверное очень это очень страшно я не знаю вы что-то увидите на видео чего не вижу сейчас и я напишите вот так я он слышал показался я кого слышал друзья уйди уйди идем, выдаем, выдаем. Так. Ты сюда несу сунешь, понял? А, все, я его загнал, друзья, я его загнал. А, О, там еще один. Тихо. А -а -а -а -а. Так, надо быстро добраться до дома. Нет, не Встань! Друзья, это... Просто я не понимаю, это очень страшно. Куда-то ничего, куда-то Друзья, это капец. Быстро, быстро, быстро, быстро. В дом, в дом, в дом, в дом, в дом. Друзья, это полная жесть. Блин, фу. Давай, давайте уберем. Кровь давайте тоже уберем. Это растовано. Взял вот тут эту кровь? Давай, фу. Капец, два рейка. Так, а если их тут еще больше? Капец, капец, капец, капец, капец. Друзья, никогда не повторяйте. Долго ролик затягивать не буду. тему. Показал, что будет, если поиграть на этом сиде. Капец. Так, что есть похавать, я есть хочу. стенки нет. Тут явно кто-то жил, и... Видимо, умер. Не, ну вы заметили, друзья, дом просто в плея и разбитые стекла. Тут явно что-то произошло. Так, пластинка. А, Такая-то так, книга. О, еда, еда. Блин, сырая. Ну, ладно, я пожарю. Ничего страшного. Так пистолетку и патроны. Так. Так, друзья. А что за книга? Ну как? Ты меня никогда не найдешь, как бы ты ни старался. Рейк. Друзья, видимо, этот желез, это, видимо, его круг тогда была в лесу. И, видимо, видимо, за ним гнался Рейк. И он разбил ему стекло и убил его. Так, тогда нужно срочно тут будет все заделать. Полная жесть, это полная жесть. Так, что за пластинка? Я знаю, это страшная пластинка, с которой звуки всякие... Включать. Так, Рейк. Вроде ушел, а может быть даже и умер. Друзья, день! Друзья, день! Тут вот это поворот. Всем вот это поворот. Так. Так, так вот нету еще, надо посмотреть. Вроде они только днем, ой, ночью появляются, да? друзья это, это полная жесть не знаю никогда не играете на этом сиди это полная жесть так ну я думаю я тут останусь жить только надо будет все за стекла убрать потому что они еще могут разбивать проверим еще раз территорию с него вроде мясо должно выпасть, но я не буду его есть и не рисковый есть ну, ладно. Итак, друзья давайте на этом закончим такой будет маленький ролик я вам просто показал что будет если играть на этом сиде если вы хотите друзья продолжение если вы друзья хотите Продолжение именно в этом мире с рейком, потому что я так думаю, они будут ночью ну, тут появляться и будет вариться еще полная дичь. Тогда, друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, хочу рейка, там, пишите рейк, рейк, под любым видео можете писать. Жду продолжения, и тогда, друзья, я сниму еще часть с этим рейком. Желание будет капец, полный, друзья, это полная жесть. Так, он стреляет нормально. Вот, так что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Артем, были на канале Артемов. Всем удачи, всем пока-пока, до новых роликов.